Я сделал выбор. Это великолепный выбор. Сейчас я пойду покажу. О, вот эта тема. Все, я поняла. Я пойду в школу. Они там единобор с вами занимаются. Мне надо найти одного паца. Тихо! Я тебя сейчас это пырну, Ты со мной не говори вообще. Я неадекватно, если что. Это что? А. Я просто подумал, что это большие. Ладно. Кто из вас здесь главный? Ты здесь главный. Давай поговорим. Let's begin. Давай начнем. Давай. Я сейчас кого-то залмаю. Здорово. Ты против меня драться будешь? А чё у неё меча? Я кулаками дерусь. Алло. Ну это как бы изи вообще. F. Ну у него опять меч, А у меня опять руки. Ну что за фигня? Чё, все? Не, ну я типа это. Как ёб. Мощная, типа. А как у тебя взять э, квест? Ты, типа, мне не доверяешь, но а мне это что? Я все понял. Он просто не доверяет мне потому, что я не дружу с его пацанами. Не, ну это как бы вообще... Че тебе надо? Тебе надо гантели. А где их возьму? Вы такие интересные. Порой вопросы мне задаете. 50 кило тебе пойдет. Вот. Маленькие гантели. Ну, это логично. Все, я пошла. Я гантели принесла для пацанов. Вы чего меня палите? Алло, пацаны, вы че? Хренели? Э, давай я порву самого сложного, чтобы он обосрался. Чё, кого? Опа. Э, ай, что это было за фокусы? Сейчас, погоди, я тебя порешу. Оп. Подожди. Ай, словила три хука. Нормально. Нормально, нормально. Сейчас я тебя точно порешу. Да таких кнопок не было никогда. Ты чего? Да ладно, давай, давай, давай, давай. давай, Хорошо, хорошо. Не, ну у него меч, а у меня руки. Это вообще законно? Ладно, ладно, ладно. Ф. Е. Кью. По-моему, они у тебя немножко грубенькие. Прекрасно. Она меня, знаешь... Ш... Знаешь, что она меня попросила? Помыть полы. Потому что кто-то отслеживал грязные шотланд. Что, бля? Странный переводчик. Я немножко преисполнился и... Погуглил. Оп. Тихо. Мимо. Промахнулся. Ладно, ладно. Сейчас разогреемся. Пошла. Пошла жара. Пошла. Пошла. Пес. Ух, ёпта. Вот это... Это сложно... Это сложно. Оп, оп, оп. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ладно, ладно, ладно. Не спешим, не сливаемся. Mission fail. Есть, yes, нашел. Вот, здорово. А, дальше мы учим а, психологию... Психологию education. You know? Алло, здравствуйте. Квест мне I'm надо. I'm sorry, иди Welcome. нафиг. Мне I'm надо квест. Чего? Надо поговорить с ним вне, вне школы. Что за бред? I'm sorry, I Что? Got... Кушайте, приятного аппетита. Чтобы подавились или муху сожрали. Толк, давай поговорим. Ну слышь, ты такой, конечно, этот. Пару секунд займет дело. Вы парни давайте любите пару секунд заниматься. Давай. такие, конечно, это напряженные. Дай мне у тебя квест взять, и все. меня мне, тебя больше ничего не надо. Ты биомусор. Ой, бля, ну ты можешь мне дать квест? Сори, мои были. Ой, ну капец. Понимаешь, я тебя не вижу. Ты думаешь, я тебя не знаю? Ты думаешь, я не знаю, что ты здесь? Тихо-тихо-тихо-тихо, а, мне ж нельзя тут находиться. Опа! Ну все. Я на тебя компромат накопаю сейчас. О, вс. Do... Вот так себе понял, <вслужили> Нафиг. Все. Потому что ты меня задолбал мыть свои унитазы. Вот чтобы знал, как. Так надо знакомиться с мужиками. Пойдем. О да, это очень забавно. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео по Яндере симулятору. Давай, удачи.